Ну чё, как, дела? У, у, у нас дела, дела охуенные. У, у нас все, все, все нормально, нормально, блядь, свет есть, все есть. Свет есть, вроде бы, бы ну, как по вашему, электричество, электричество есть. есть, даже газ вас есть. Где свет? Что-то света не вижу вашего. Слух, слухайте, не, не так, не так, как, как у вас, вас, что газу нету, блядь. А у нас у есть, есть бывает, и газ, газ даже временами. Вы понимаете, Родите? о чем прикол? Все, <вы> <То, вы> <что>, блядь, <ры> живите себе там, там у Туви, откуда ты, блядь. Вот там, себе, нормально, минус 50. Я с Москвы, если что, не переживай, у нас все есть. И газ, и все есть, и свет. Ненадолго. Что? что? Не Ненадолго. Вы, вы такие самоуверенные какие-то люди, блядь. Во что верите-то вы, скажите мне? А мы а мы верим в свою, в свою свободу, свободу, блядь. Мы а верим и мы... в СНК, и, и, и, и каждый а, пойдет за свою свободу. А, а ты а не ты пойдешь. пойдешь. А че ты не мобилизируешься, блядь, за русский мир, блядь? Ну ты ж не пойдешь за русский мир, если я приду, то вам кирдык будет же вообще. Хочешь завтра Сатаре приехать в черном, в черном пакете? Не хочешь. А, а мы? Давай отправь этот, координаты свои. Координаты напиши мне. Координаты? координаты? Блять. блять. Ну, ты, ано, ты скинь я, свои, я, скинь свои. Я тебе на глобусе не напишу зараз, блять. Скинь свои координаты, скинь свои координаты. И жди прилет. Город Москва. Не похуй, Не похуй, что у тебя Москва. Москва? А чего а а Москва так э, сильно э, ППО, ППО выставляет вокруг? Да, на, на здание КПО ставят. Потому что СТТ, ваши, ваши, ваши поле... Ваши, Скоро, украин... Скоро украинские дроны до вас долетят, блядь. О, чи-чи-чи, да. Не, тогда можно... Дай, я отвечу, отвечу, дай. Мы можем, мы можем говорить, что мы забажаем. А вы а не, можете не можете говорить такого, такого потому что, что тебе приедут и оттуда. А, а мы можем говорить те, что мы что думаем. Мы думаем а думаете, и то, что мы и все. Это наша разница между... Вы думать не умеете. У вас мозгов не хватает, чтобы думать. А что-то приготовляем, чтобы вы... Знали, что у нас еще много-много что интересного есть из военной техники. Что боялись. А вы, а знаете, вы знаете, что нам передал... передал... Америка, Америка передала. передала. Германия. Германия. Вы знаете? Знаю-знаю, что передал, только это ненадолго. Вы все равно своих же эти же убиваете друг друга, не зная. Ты ж, наверное, Кобеева и Соловьева слухаешь, да? Ну, а кого? Оце, оце, оце, о, ну, отлично. о, отлично. Вот так, так, да? Видно? Оце... Их их выслушаете. вы, слушаете, вы слушаете. Я их не слушаю. Вы слушаете. Вы, вам надо их слушать, чтобы вы знали.